Механизм диссоциации хлорида натрия. Кристаллы поваренной соли состоят из ионов натрия и хлора, но эти ионы не могут свободно перемещаться. Поэтому кристаллическая поваренная соль не проводит электрический ток. Вода в стакане тоже не проводит электрический ток, потому что ее молекулы не заряжены. При растворении кристалла поваренной соли в воде Ионная связь между ионами металла и кислотного остатка разрушается. И ионы распределяются между молекулами воды. В растворе появляются свободно движущиеся заряженные частицы.